Локать из миски. Кому мы научим? Киску! <свят> Это мужские фишки. Меня зовут Константин. И мы сегодня научим локать из миски. Киску! Проверим комплектность. Голова. Лапы. Хвост. Весенних бубенчиков нет. Это кошечка. День назад еще была блохастая. Жила где-то с мамкой в подвале. Невоспитанная дикая была вчера начали приключать к лотку сегодня уже сходил в лоток Девушки, Папа кошки дали кличку моего был бы мальчик был бы уек подпольная кличка Белла. Белла, где твой Патиссон и джейкоб потому что мой выходит на нерест втроем два мальчика и одна девочка дай моё дай отдай моё лицо то не снимай ты слабо будет видно